Нашла запись. Итак, друзья, сегодня у нас 31 августа, правильно? Я специально оделась в такой желтенькой платьице, чтобы сказать этому лету спасибо, чтобы поблагодарить август вместе с вами за то, что он был таким... Мы долго ждали его, да? Кто долго ждал лета? Я, мы, мы тут долго в Украине ждали. Потом он так быстро пролетел. Ну, просто вот, просто невероятно. То клубника, то черешня, то, то яблоки, то груши, то, то розы, то ромашки, то... И все. И уже все резко похолодало, начинаются дожди. Это что значит? Это значит, что наша жизнь тоже так быстро пробегает. то согласен, пишите плюсик в чат. Сейчас я расскажу притчу, одну интересную, которая мне когда-то очень сильно понравилась, я ее запомнила. Есть четыре пары э, времени года. Весна, лето, и зима у каждого человека сейчас начинаю рассказывать у меня мороз похоже у каждого человека есть понимание этих четырех времени, времени четырех частей времени года да и мы очень часто забываем что весна например в любви это когда мы Влюбляемся, кровь бьет ключом, да, там, гормоны бьют, там, мы не задумываемся, что мы творим. У нас энергии там просто невероятное количество. Если говорить про любовь. Лето – это уже такое более насыщенное, устоявшееся, когда вы уже понимаете, что это ваш человек, что вы выстраиваете отношения. И у вас там происходят такие какие-то яркие всплески. Есть зима, про осень сейчас отдельно скажу. Есть зима, когда уже холодно, хочется посидеть у камина, ну, тот, кто живет в средней полосе. И этот период можно назвать особенным периодом, потому что если вы думали и делали что-то, осознавали, как вы приготовите себя к зиме? Екатерина, у вас почему-то вы перевернуты, переворачиваетесь. Если у вас зима, и у вас есть чай с гренками, у вас есть дрова в камин, есть все, чтобы вы могли встретить старость, значит, вы прожили жизнь, что-то делать для этого. А что же осень? Осень – это та пора времени года, когда после яркой весны, жгучего лета, приходит осень. У кого-то она золотая и плодоносная, а у кого-то она милая и бесплодная. И тогда в зиму уходить очень-очень тяжело. Понимаете, не так то же касается своего предназначения. Мы же с вами здесь психологи, коучи, люди, помогающие профессии. Правильно я понимаю? Кто и с чем занимается, поставьте, пожалуйста, кто. Кратко. Сейчас мы не будем заниматься тут очень долго, разбирать. Сейчас сегодня будет не об этом. Так вот, тоже же касается предназначения нашего самореализации. Кто-то ищет себя всю жизнь, бегает с тренинга в тренинг, из профессии в профессию. И говорят, вот я ищу себя, а так и не нашла, или не нашел. А кто-то нарабатывает многие компетенции, работает на разных работах и прокачивает себя как личность, как глубокий, осмысленный человек, усердный. Проходящие всевозможные трудности и не боящийся, по сути, делать новое, потому что тот, кто делает новое, идет, вкладывается в себя временем, нервами, деньгами, тому дается, потому что принцип жизни – это новое. Тот, кто боится нового, он мертвый, мы с вами это знаем. Кто помнит, мы об этом говорили, пишите «помню». Так вот и в этом предназначении кто-то проходит множество всевозможных рубежей в своей жизни и где-то залипает, залипает на неудачах, залипает на том, что плохо и дальше не идет, залипает на, например, закончили какие-то курсы, начинаете продавать и то топчемся, я тоже это раньше делала, топталась, боялась, боялась продать, боялась о себе заговорить, боялась, в кучу лезли этих страхи, блоки, это неуверенность в себе, вот эти затюканные детские программы всевозможные, мамины, социумы и так далее. Кто-то остается там, где остается, продает свои услуги по 300 рублей, по 500 рублей, по, там, по, по 3000 рублей и этим самым показывает, что топчется на месте. А кто-то использует свои компетенции, фокусируется на чем-то главном и идет до, до победного. И здесь, когда вы в фокусе внимания, про фокус вы уже помните, когда вы в фокусе внимания, вам открывается тоже. И тогда осень золотая и плодоносная. А те, кто сливаются, те, кто говорят, да ладно, не работает, да ладно, страшно мне там платить или новое начинать. Они так и остаются внизу. И их поглощают страхи, поглощают страхи от вирусов, от пандемии. Сегодня я ездила, общалась с людьми, многих унес, говорят, там, коронавирус. А ты, говорю, точно знаешь, что ты коронавирус? Может, это было обычное заболевание, которое там, ну, страх от страха человек, хронь какая-то полезла. Не, не, это, там задыхался человек. А ты хоть понимаешь, что человек на фоне этих страхов и хронических заболеваний к нему легко подсоединился этот вирус? Ты это понимаешь? Ну, там разговаривала со своей с модельером, который мне там вещи делает. Она говорит, ну, она не понимает. То есть я как к этому отношусь? Я прекрасно понимаю, что мне Бог дал за жизнь, столько дал. И мне Бог дал эту жизнь, чтобы я что-то делала новое и менялась, и развивалась. Я прекрасно понимаю, что мне написано столько, сколько написано. Но одно дело бояться и прижиматься, а другое идти и делать. Делать ошибки, делать шаги, принимать какие-то кардинальные решения, быстрые решения порой. Так вот, весна, лето, осень, зима. Еще раз повторяю, и в любви, в отношениях, в семье, и в самореализации вашей. Везде эти поры проходят. Яркое начало, делаем какие-то шаги, там, внедряемся в какую-то тему, у нас энергии хватает. И вот в этом моменте хорошо бы за... Построить вот эти шаги правильные, фокус настроить, пройти рывок какой-то сделать, чтобы прийти к золотой осени. Потому что дальше наступит, как вы понимаете, зима. А вот эта зима у кого-то будет без дров, без камина, возможно, без средств существования. Кто-то присядет на своих детей, и внуков. Я это видел за столько лет работы, знаю, как люди прилипают к мамам, к папам, к детям, потому что вовремя простреказала. Знаете, как где лето красное пропела, оглянуться не успела. Вот так бы я начала нашу с вами встречу. Не знаю, насколько это для вас зашло. Если зашло, дайте обратную связь, оставьте пятерочку в чат, если зашло. А сегодня наша тема, обещала, выполняю. Спасибо большое, Танюшечка. Да, и помните, как вы, так и вам. Вот вы комментируете здесь, в соцсетях, и вам также. Вот как вы отдаете, так и вам возвращается. Понимаете, да? Так, у кого-то не включен микрофон, выключен. Ну, пожалуйста, выключите, ладно? Угу, спасибо большое. Поэтому 31 августа сегодня обещала вам анализ лаборатории онлайн-бизнеса. Напишите, кто из нас из каких городов, чтобы я понимала. Потому что лаборатория онлайн-бизнеса – это огромное мероприятие, на которое съезжаются всегда люди из разных стран. Организует ее Олес Тимофеев. Когда-то я начинала обучаться в Парабеллума. Дальше... Угу, Санкт-Петербург, Дубай. А дальше я уже узнала, что есть у нас в Украине Олес Тимофеев. Молодой парень, который, собственно, вышел из... История его в жизни была такова, что он вышел из какой-то сетевой компании и дальше начал пробивать через Америку вот этот онлайн-бизнес в Украине принес. Я очень обрадовалась, что в Украине тоже есть толковые люди, которые ну, делают предовые вещи. Так, Наталья, сейчас выключила вам микрофон. Сразу, пожалуйста, включайте микрофон у себя. Вот. И я очень обрадовалась, что есть такой молодой парень, который делает вещи, ну, не хуже, чем Парабав. Потому что я поначалу ездила в Москву из Украины. И ездила в живье, и онлайн проходила обучение. Так вот, каждый год есть такое лоб, лаборатория онлайн-бизнеса. И в этот раз я была... Конечно же, я была. В прошлом году его не было принести, потому что в прошлом году была пандемия. Вот это вот наша вот это, да. Шиза-пандемия. И этот процесс спорта, ребята, где-то около 6 тысяч человек, представляете? Вот такое вот грандиозное событие. Люди приехали из Лондона, из Америки, люди приехали из России, люди приехали из других городовых стран, сейчас я уже не помню. У ну, меня был Олег Черняк, Евгений Черняк был как раз и проводил телемост из Нью-Йорка. В общем, что хочу вам сказать. Я, как всегда, получила море заряда, а самое главное, я получила новое. Все, что сегодня происходит, новые тренды, все, что сегодня происходит. И это люди, которые вышли со своими продуктами и услугами на рынок в Америку. Кто-то вышел на Европу, кто-то работает по Украине, кто-то работает с другими странами, неважно. Но это люди, которые что-то в этом мире сделали такого, чем не могут делиться с другими людьми. И, конечно же, я узнала про новости, которые сегодня есть в нашем, нашем онлайн-бизнесе. Сейчас я в Краснодарский край, угу. Англия. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот, видите, наш онлайн-бизнес, он является вот, международным. Сейчас я, вот когда создавала... Вот это программа для коучей и психологов. Очередной раз поняла, что у меня 80% людей не Украина. Это Россия и другие страны, которые попадают в поле зрения ну, на мои материалы. И у вас также. Прямо сейчас напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Многих я знаю, многих, многие вас, многих я не знаю. Поэтому в данном случае прошу, напишите, чем вы занимаетесь. Буквально кратко. Вот кратко. Угу, да. Потому что сегодня будет речь не, не об этом. Я понимала, кто вы и что. В основном, я думаю, здесь психологи, коучи и специалисты, помогающие в профессии. По крайней мере, для них сейчас была рассылка. Итак, поехали. Пока вы пишите, пожалуйста, пишите. Нейропсихология, астрология. Итак, на что важно держать фокус в 2021 2022 году. Вы удивитесь. Артропия, регрессология супер! Сегодня, вот пока сейчас вы напишите, я вам скажу, что это значит. Смотрите: те из вас, кто не конкретные психологи, психотерапевты, кто из вас имеет смежное направление астрологии, нумерологии, регрессологии, и то, что сегодня модно, это инструменты. Внимание, это инструменты. Соответственно, -да -да -да люди приходят к вам на диагностику, правда? Вы со своими инструментами показываете, составляете карты, показываете их боли с помощью ваших инструментов, на которые люди сейчас верят и просто помешаны. Это да, сегодня бум. А дальше вы приглашаете их через продающую бесплатную консультацию себе в программу. И у вас сегодня выгода лучше, чем у обычных психологов и врачей. Это привело такую тенденцию. Почему? Хотите знать? Поставьте вопросительный знак. Быстро сейчас отвечу и пойдем дальше. Да. А теперь смотрите. Люди в основном во все свои времена, как психофизиолог, вам скажу, люди любят заглядывать вперед, мечтать, хотеть, гадать, карты Таро. Но так устроена человеческая сущность. А особенно в последнее время, когда много знаний, много информации и, и в мире происходит непонятно что, нестандартно, идет постоянно какие-то колебания люди, люди, конечно же, хотят заглянуть и они ищут способы, которые бы легким путем могли бы им поменять их судьбу многие да что там многие 95% если не больше думают и считают что за счет вот этих вот всяких вот там вот Натальных карт и разных там, способов вхождения в регресс и так далее, можно поменять свою жизнь. Но можно походить туда, в этот регресс. Можно написать ему под его типаж, правильно расписать его тему, там, да, вот его там проблем каких-то. А дальше грамотно завести его в большую длительную программу, которая будет стоить 200-300 тысяч рублей, не меньше. Кто это уже понял? Поставьте «я». А для кого-либо был только что инсайт, поставьте инсайт. <соединяющие> uh -huh. uh -huh. Да, да, да, да, да, да. Uh, я сегодня не буду долго на эту тему акцентировать внимание, просто в связи с тем, что это психологи-коучи, весь материал я собирала и фокусировала именно под нас с вами. Вот такие дела, поэтому поехали. Итак, первое. На что нужно держать фокус внимания, чтобы не вставать и быть в потоке? Тренды 21 века. Скратко скажу, дальше буду раскрывать. На простые, доступные, методы решения вопросов людей. Очень простые. Именно поэтому мои, моя психотерапия может решить вопрос за один-два сеанса. Люди же могут ходить годами к психотерапевту и их водят. Да, нужно походить, нужно пожаловаться, нужно полежать на кушетке. Это тоже надо. Если человеку позволительно иметь деньги и ходить к психотерапевту, почему бы и нет? Но есть такие методы, такие технологии, такие примеры, как та же регрессология, например, или астрология, где ты можешь с помощью вот этого инструмента показать человеку, что ты можешь сделать, дорогой или дорогая, чтобы у тебя получился, вышел навык и новая расстроенная программа пошаговых действий. Улавливайте, о чем я. Поэтому меня я больше как тренер личностного развития помогаю прийти с точки А в точку Б, и на пути показываю, что нужно сделать, и на пути, если возникает какая-то боль, я могу зайти любым, любым, любым инструментом и показать причину. Убрать это из подсознания, а дальше быть любезен в этом сознании, бери и делай. Но вопрос как и каким способом. Хорошо. Поэтому фокус держать на простых доступных инструментах. Но для того, чтобы вы дали простой доступный инструмент, вам нужно выписать подробно вашу целевую аудиторию, которой вы хотите помогать не всем подряд, не мальчикам, девочкам, тетям, дядям и всем-всем людям, как мы пишем, нет. Фокус на одной узкой целевой аудитории. Дальше вы потом расширитесь, не спешите. Я понимаю, что многие сейчас могут сказать, О, как же я хочу всем помогать. Хорошо, будете помогать всем, но чуть позже. Пока нужно выбрать одну аудиторию. Для того, чтобы ваши инструменты помогли, вам нужно как можно глубже расписать боли. Мы это делаем в моей программе. Многие уже начали и уже получают результаты. Дальше. Чего хотят клиенты на самом деле? Второй вопрос. Клиенты на самом деле хотят решения их проблем здесь и сейчас. Поэтому они идут на консультации, поэтому идут на короткие курсы. Они а думают, что за одну какую-то короткую там вы можете их решить. На самом деле они хотят решения. Понимаете? Решения. Решить эту проблему. И вы, как умные люди, прекрасно понимаете, что таблеточка не поможет. ну Не поможет таблеточка. И расклад ваш не поможет. Он, конечно, вау, круто, рекомен... рекомендации к применению, но он же не будет этого делать. Так мы устроены, что мы не делаем то, что нам надо делать. Даже если нам дорогой там какой-то специалист рассказал, Даже когда мы заплатили там 30, 50, 100 тысяч рублей. Согласны со мной? Ну, не будет человек этого делать. Кто согласен, пишите да. А теперь смотрите. Для того, чтобы человек делал, на самом деле ему нужна поддержка, сопровождение. И сегодня, об этом и дальше еще больше буду говорить, важнее всего, внимание, во всех сферах, в любом бизнесе и в наших услугах в том числе, это сервис, это упаковка. А сервис, это когда вы человека ведете, гладите его по голове и говорите, у тебя все получится, я в тебя верю. Если у тебя, Маша, не получается что-то, она тебе вот рекомендацию, она тебе там написала, позвонила, что не получается сделать упражнение, у меня не получается. Ты вызываешь ее на, на консультацию с ней, на поддержку, пишешь ей там в личку. Что люди хотят? Больше всего признание. Поддержки, мы все внутри дети, маленький ребенок у каждого из нас. И каждому человеку нужна поддержка, направление, за ручку, чтобы его провели. Катерина, нейропсихолог, сказала мне, я купила у вас личную программу, одним из главных причин это было, что после этого будет год сопровождения. Да, год сопровождения наставничества, да, и я очень хорошо понимаю, это тоже, кстати, Катя, это сервис, вот это что относится к сервису, понимаешь, Катя? Кивни. Угу, да. Потому что, когда вы даете человеку четкую программу, вы даете ему сопровождение, человек прекрасно понимает, что он столько барахтался, и какой-то курс ему ну не помог, ему так нужен постоянно человек, который будет его поддерживать, наставлять. А с мастером спокойнее, конечно, да. Вот, двигаемся дальше. Дальше еще будет интересно. Я купила программу по этой причине. Да, совершенно верно. Да, да Танюш, я, я, я тобой горжусь. Таня уже продает, даже бегом. Еще программа не началась. Таня, напиши, сколько ты уже заработала. Пускай некоторые поздравляют тебя. Дальше. Теперь дальше. Третье. Скорость, точность, цифры. Где это важно в вашей работе с клиентами? Она уже почти тысячу тысяч долларов отбила. Вот, пожалуйста, программа еще не началась. Ну так, для рекламки. Спасибо большое тебе, солнышко. Я тебя люблю. Катюша, у тебя тоже получится, поверь. ты уже тоже начала. Хорошо. Дальше. Скорость, точность, цифры, где это важно в нашей работе с клиентами. Итак, первое. Запомните, ваши уроки должны быть коротким, попадать в боль. Кто из вас попал в первую, первый запуск, когда я проводила 3 интенсив, там было 5 видеоуроков по 1,5-2 минуты. Кто услышал их? Кто помнит? Специально записывала маленькие короткие уроки, потому что знаю, что люди устали от больших знаний, от большого количества информации. Это первое. Дальше. Где еще нужны цифры? Когда вы говорите, внимание, я сейчас открываю, просто полю фишки, когда вы говорите по своем позиционировании, кто вы, кому вы, для кого вы, у вас там должны быть цифры, потому что белое полушарие отвечает за логику. Это контроль ума, и он воспринимает, а сколько за сколько времени я получу с этим человеком какие-то результаты. И в мягкой нише, между прочим, тоже можно все это сделать. Да, в твердой нише там проще, в мягкой нише тоже можно. Надо просто стараться и это делать, и учиться. Дальше. Скорость – это не, не мусолить, долго быстро принимать решения. Даже если вы ошибаетесь, вот пришел импульс, чувствуете вот ваши Человек ваш, энергия ваша, знания у этого человека, вот еще до конца вы не проанализировали, уже нужно быстро принимать решения. Я да. очень благодарна Елене, которая Лыса Ченка, которая зашла, послушала только два вебинара и буквально на втором вебинаре купила программу, по-моему, на втором вебинаре, или слушала одно какое-то видео, и она мне говорит, я... Если сегодня не оплачу, завтра точно могу передумать, потому что так много сегодня всего, но я услышала, что вы даете систему. В нашем, посмотрите, нам важно понимать, вот в нашем деле с вами, я же акцентирую вот эти вот а, пункты, которые я сейчас озвучиваю, с нашим делом, я же не просто вам тут что-то рассказываю, да, лишь бы, лишь бы рассказать. Я делюсь этими знаниями, но я их все подвязала под нашу с вами работу. Так вот, когда вы видите, что этот человек вам подходит. Когда вы понимаете, что у вас разрозненные знания, что вы помогаете людям, но у вас чего-то не хватает. А не хватает системы. Что такое ну, система? Кто знает? Кто хочет, я скажу, что такое система. Что значит, что такое система? Напишите своими словами. Тогда вы лучше запомните, а я подправлю, ладно? Потому что забудете. Не все понимают, что такое система, хотя многие с системой пришли. Вы сейчас обалдеете, что я вам сейчас добавлю. Не те, кто пришли в программу, многие даже до конца не понимают. Как по вашему, что такое система? Пишите, пишите, пишите, пишите, ваши мысли. Что такое система по вашему? Вы сейчас пришли, вот кто пришел ко мне в программу, пришли за системой. Вот как можно? Что такое система в вашем консультационном бизнесе, в нашем, нашей работе, помогая людям? Что такое система? Системный подход, система. Застряли? Я тебе скажу. Алгоритм, да. Супер, молочинка. Да, Оля. Алгоритм. Правило. Браво. Последователь шагов да. Но это еще не все. Приготовьте ушки на макушке. Система – это то, что вы ведете себе раз и навсегда и сможете это повторять и не шарахаться в стороны в сторону. Один раз сделайте, пройдете путь, закрепите и сможете это повторять и масштабировать. Понимаете? А в нашем что в бизнесе? Я, кто я, кому я, за сколько, программа, продающая бесплатные консультации – Реклама, снова продающие бесплатные консультации, 10 человек минимум, вот тебе миллион рублей. Если, если по 100 тысяч. Это вообще ерунда. Логично, арифметика, да, левая полушария. Кому зашло? Восознательный знак, пожалуйста. Еще раз просто повторяю, это все просто. Просто надо держать фокус, фокус, фокус и не распыляться. Система, эта пошаговая система будет лучше Да, да, да. И вы, получив эту систему, увидев, на каком этапе, что вы делали, закрепили его, вы это будете делать всегда. Еще не все. Еще не все. Если вы, не, не если вы, когда вы поймете, как работает ваша система, меня сейчас потряхивает, вы сможете любой свой продукт, любую свою компетенцию, которую вы имеете. Потому что многим трудно переключиться. Я и жнец, и дудец, да, там, да, мы там все, что много знаем, и детей спасаем, и родителям помогаем, и мы юристы, и мы там, и детям, и взрослым, и, и, и бабушкам, и дедушкам, но я утрирую. Так вот, когда вы систему это увидите, раскачаете, подымитесь, станет ваша узнаваемость. Вы поймете, что вам хочется пойти еще не только на аудиторию 30-40 лет, а вам еще хочется аудитория мужчины, допустим, 45-50, но я утрирую. И у вас уже будучи та система, которая у вас есть на женщинах, допустим, 40-50 лет, ну, к примеру, женщины, мамы, мамы, там я не знаю кто там неважно кто там уже надо будем работать разберетесь вы по такой же схеме по такой же схеме по такому же алгоритму сможете построить любой тренинг любую воронку построить легло мои золотые конечно спасибо вам огромное за вашу обратную связь я вам очень благодарна за то что вы пишете потому что я вкладываюсь и готовилась прям вот по пунктику показывать. Хорошо, дальше. Скорость, точность цифры в нашей работе. И про систему я здесь сказала. Угу, спасибо, Катюша. Дальше. Четвертый пункт. Если я остановлюсь, то у меня сзади есть дракон. Сказала владелица компании «Страховой Арсенал», которая приехала из Америки. И у нее выступление было уже почти в конце дня. Очень насыщенно было много выступлений. Народ уже подустал. Она прекрасно понимала, что выходит на сцену, и люди уже устали. Что она включает? Она включает рапорт. Кто знает, что такое рапорт, поставьте плюс, кто знает, кто не знает, поставьте минус. Это важно. Я вам сейчас дам лайфхак. Угу. Что такое рапорт? Кто знает, поставьте плюс, кто не знает минус. Открою вам. Ой, какие вы мои умнички, как я вас люблю. Так вот, рапорт это подстройка под ситуацию под человека. И она прекрасно понимала, что люди устали. Вот она выходит на шпильках, в красивых кожаных или там похожих штанах, стройненькая такая, в серебристой кофточке. Такая, ей лет так между 45 и 50, очень такая ухоженная, красивая женщина, и говорит, ребята, вы даже не представляете, как я вас понимаю, я летела сюда 48 часов с пересадками, с остановками. Не, не знаю, сколько там летела. Короче, путь к вам был 48 часов. Я не могла спать, я только дремала. А вы же знаете, что дрем это не сон. И паузу сделала. Народ сразу аплодисменты. И, естественно, слушали ее с интересом. Плюс ко всему, ну, она вовлекла внимание к себе. Так как я со своим платьицем и про золотую осень. Кому зашло, кстати, платье «Золотая осень», поставьте девяточку в чат. Так вот, она вела суперский, суперский вела этот тренинг. И вот из нее свежали тело. Да. Угу, да, спасибо огромное, вы мои умнички, за то, что поддерживаете меня. Спасибо. Так вот, смотрите. Что она сказала? Фразу прям записала слово у слово. Если я остановлюсь, то у меня сзади съесть дракон. Я специально даже фразу записала и вам это отправила из своего конспекта прям в этот путь. Что под этим? Она говорит так: я понимаю, что моя компания дает людям ну, страхование жизни, страхование автомобилей и так далее. И вот, говорит, когда случился этот кризис, эта пандемия. Люди даже не могли оплатить, потому что все было закрыто. Что мы сделали? Помня, сколько было кризиса в моей жизни, а она у зрелого возраста женщина, она говорит: я помню, что любой кризис это новые возможности. Когда ты включаешь скорость, когда ты включаешь скорость мысли, скорость, а что можно еще, как можно еще, я так разогнала себя. И всю свою команду. Мы начали думать, а что можно сделать еще? А как можно сделать еще? Ведь закончится страховка у человека. Он выйдет на дорогу, там, к примеру, и случится ДТП. ДТП и отвечать будет кто? Понятно, что дело, что он взрослый человек, и он отвечает за свои поступки. Но мы же, страховщики, несем ответственности тоже за него. Поэтому мы включили разгон, который помог нам вот скорость мышления как можно из этого выйти и они включили внимание они включили возможность делать это через онлайн э, приложение вот это тоже на что нужно обратить внимание друзья мои. сегодня приложение всевозможные системы э, обхода э, ситуации которые происходят это тоже один из выходов и вот она сказала такое ощущение что мы так мчали, что такое сзади съесть дракон. И даже когда дракона уже нет, даже когда решили эту задачу, все равно состояние вот этого быстрого разгона все равно остается. Потому что мы грамотные люди должны понимать, что скорость развития информации невероятная. И надо научиться и быстро мыслить, и быстро делать. Про мысли и мозги и деньги дальше поговорим. Нужно учиться расслабляться, нужно делать чудесные, классные трансовые техники, возвращаться к себе через транс-медитации, находиться в расслабленном состоянии, учиться и мыслить быстро, и делать, и ошибок не бояться, и, конечно же, трансовать, и, конечно же, входить в состояние внутренней гармонизации. И тогда подсознательное подсказывает невероятное количество возможностей. И ты вот эту скорость к сознанию, к бета ритмов, ты их приглушаешь, уходишь в альфа, тета, задаешь программу. У меня в программе, кстати, вот в этой нашей двух-трехмесячной, будет в том числе и самогипноз. Я даю вам его бонусом. Это тоже про бонусы как годовое сопровождение. Это тоже как сервис. Поэтому помечайте себе, что вы будете добавлять своим людям, когда будете создавать программу в виде бонусов, дополнительных плюшек. Скажите, пожалуйста, получить программу самогипноза, не просто медитация, потому что медитация – это способ вхождения в транс. Говорим, как психофизиолог. Медитация – это способ вхождения в транс. Транс – это одно из биологических состояний. У нас их три – активная, активная бодрость, сон и дрем. Вот этот дрем его называют еще трансом. И через транс мы можем, можем ловить все необходимое, сознательно управлять то, чего мы хотим. Это называется самогипноз. Милтон Эриксон мне очень здорово помог в этом. Я прошла сертификацию и с удовольствием дам вам тоже эту программу в большой коучинговой программе. Поэтому можно останавливаться и нужно останавливаться, но при этом понимать, что происходит в мире и успевать быть в тренде, потому что запу запустим э, вот эту вот э, расслабленность, сопли, страхи и нас что? Волной накроет. Дальше. Виджитализация, интеграция, эффективность. Вот почему. Когда вы идете ко мне в систему, которую я помогу вам создать, у вас будет сайт, у вас будут чат-боты, у вас будут сервисы, которые будут помогать вам, людей, которые будут к вам приходить новых, брать в эту воронку и уже с ними дальше работать. Кто-то купил сразу, кто-то не купил. Вот Олю я не видела на своих занятиях. Может, она и была, но вот сейчас она вот объявилась. Остальные вот молчат просто, может быть. Но Мария Плюшникова молчит почему-то. Ну и другие люди, которые зашли, тоже что-то молчат. Келия Т.Р., Лидия, вот я тоже вас не помню. Елена. Вот, поэтому напишите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, кто вы, чтобы мы с вами познакомились. А я двигаюсь дальше. Поэтому, когда у вас будут люди, приходите к вам в вашей вороночке. Ага, спасибо большое, Литочка. Спасибо. Спасибо, что вы пишете. Напишите, чем вы занимаетесь, есть ли у вас воронки, сайты, как вы привлекаете людей, и я смогу вам дать обратную связь. Материала еще впереди много, поэтому будьте готовы. На этом этапе было интересно, вот то, что я сейчас перед этим говорила. Это было только, представляете, только четыре пункта. Ого, так, ускоримся. Дальше. Пятое. Идея, любимое дело, горящие глаза дают поток любовь-деньги. Что это такое? Вот у вас есть идея, вы чем-то занимаетесь, вы увлечены своим делом. Напишите, каким делом вы увлечены. Теперь смотрите. Горящие глаза. чего бывают горящие глаза? Вот у меня лично горящие глаза, когда я вижу, как людей получается, я прям... До слез мне радостно, когда у людей получается от того, что я делаю. У кого есть такое, когда вы делаете людям какую-то полезность своими компетенциями, да, своими умениями. И у людей что-то случается хорошее. У кого есть такое? Поставьте 15 чат. 15. И когда у вас горящие глаза, вам хочется еще естественно, это дает какой-то определенный импульс, потому что вы получаете от людей обратную связь, энергию. Вы отдаете, вы получаете, и вам вот это кайфово! Я по себе знаю, я могу проводить свои интенсивы, до 4 часов утра были такие моменты, когда мы работали, люди сидят уже, не 4 часа утра, они сидят. десять минут перерыва максимум, снова работаем. И откуда-то у людей тоже получается. Я беру от людей, я снова готова давать, и и получается вот такая крутая штука. И это и есть вот то, что дает нам движение вперед. Дальше. Когда вы любите людей, когда вы любите людей, горящие идея горящие глаза, любовь, деньги. Когда вы любите людей, когда вы ходите в состояние потока, когда у вас есть внутренняя простройка «Я», а это мы делаем на моей программе, вы уже знаете об этом, вы убираете страхи, вот это малоценность, блоки. Заходим, когда убираем блок, является, допустим, должна течь энергия рекой, Каким-то красивым там, ручейком, каким-то красивым потоком. А там какой-то камень лежит. И вы боитесь продавать дорого. А, кто, а что скажут? А вдруг людей денег нет, нет. А кто я такая? Что я буду дорого продавать? Вот это все мы убираем, и камень уходит, и речка, поток такой, вау. Вы соединяетесь с собой, со своей силой, со, со своим внутренним богом, и вы находитесь в любви потоке, и, естественно, продаете дорого свои услуги. Вот, пожалуйста. Это то, что я вижу из этих выводов, которые я там села, записала в этом, на этом лаборатории ланг-бизнеса. И вот эта, эта идея, есть идея зарабатывать, есть идея помогать людям, есть понимание того, что вы делаете хорошее дело, есть любовь к людям, есть желание реализовать себя как, как специалиста. Есть желание выполнить миссию на этой земле? Есть желание сделать людей лучше, богаче, счастливее? Напишите 18, если это все совпало. Следовательно, если это есть, быть вам дорогим звездным коучем. Но другого не дано. Спасибо большое за вашу работу, за ваши ответы. Супер. Ура. И вот тогда вы соединяетесь с собой, вы в потоке, в любви с собой, в любви с матушкой землей, вы в любви и в соединении с той силой, которую вы обнаружили, распаковав себя как личность и как специалист. И тогда вы обречены на успех. И когда вы в таком состоянии любви, идеи, любви к людям, уважения к себе… Разве вы будете дешево продавать? Разве вам будет страшно продавать? Вы же спасаете, по сути, мир, так же, как и я, так же. мы же спасаем, по большому счету, мир. Когда-то мне, мой коллега Виталий Викторович Панасенко, медицинский внук, психиатр, когда я начал работать в онлайне, я говорю, столько стараюсь, столько выкладываю для людей. Ну, почему не все меня слышат? <смех> Такая наивная была, как было лет 10 назад. А он говорит, не зависит Ну, вы же знаете, что если одна, хотя бы одному человеку помогли, сделали его жизнь лучше, значит, вы уже не зря это делаете. Ну, меня это как бы впечатлило. Он сказал мне притчу, которая мне запомнилась, и вам, наверное, запомнится. Идет мальчик по берегу моря после шторма и видит на берегу много морских звезд. Он берет их и снова бросает в море. Многие из них уже ну, умерли, засохли. Он все равно продолжает их бросать в море. Он увидел этот мужчину и говорит, мальчик, что ты делаешь? Ты же видишь, они уже умерли. А он говорит, если хотя бы одна из них выживет, значит, они для это делают. Кому зашла эта притча? Поставьте плюсик в чат. Почему я так говорю? Потому что у меня тысячи роликов на Ютубе, тысячи публикаций в Инстаграме, хотя в Инстаграме я не очень люблю, вот сейчас часто полюбила, потому что много хороших, интересных людей пришло с Инстаграма, понимаешь, нужно там работать. И как показывает Тренд, что больше всего сегодня активных людей, адекватных, открытых вы можете найти там. Я столько много даю. Я просто даю от, от, от любви, от удовольствия, от того, что мне кайфово. И когда приходит такой-то человек, который годами где-то слушал меня, там, рассылку мою получал, и вдруг приходит на какую-то консультацию, я узнаю, что человек нигде не проявлялся, еще нигде не писал, не отмечал, не, не комментировал. И тут человек приходит на бесплатную консультацию покупать у меня дорогую программу. Вот что это значит? Как по-вашему? Вот напишите в чате, что это значит. Наверняка у вас тоже такое есть, и будет такое. Мы не знаем, где наши клиенты с вами, не знаем. Именно поэтому участвовать надо в марафонах, рекламу делать, продвигать себя, заходить. Я пытаюсь заходить на тех людей, которые на меня подписались, стараюсь успеть, ну, не знаю, всех, не всех, просматриваю, если мне что-то нравится, я обязательно пишу, и пишу комментарий. У меня для этого времени хватает. У меня его нет, но я для этого хватает. Что я делаю? Я просто реагирую, человек ко мне зашел, подписался на меня. Я не считаю вот те вот всякие там купленные подписки, там тоже у меня есть, там, тысяч пять, наверное, тоже у меня там... Были разные раньше дела способы. Но сейчас я веду вот эти рекламные кампании разные, выступаю. Сейчас уже приходят нормальные мои люди. Кто-то отпишется, неважно. Но если я захожу на их аккаунт и вижу, мне там что-то нравится, я это делаю от души, потому что мне нравится. Я вот зашла, ну, мне там ничего не нравится. Я не буду юлить и кривить душой, я ничего не отмечу. Ну, не торкнуло меня. Понимаете? Так что это значит, по сути? Что вы написали? Клиент дозрел, видимо, еще вариант. Смотрите, я, вот вы пишете, а я вам продолжаю. Я просто продолжаю сеять и делать добро. И делаю это с любовью. Некоторые даже без, без всяких консультаций просто слушают мои видео и увеличивают свои доходы, по-другому просто строят свою работу с людьми. Вот и все. Дальше. 24 на 7 искать точки роста внутри продукта. Услуги, применение, обучение новое. То есть фокус внимания на том, как искать точки роста в своем продукте. Ну вот смотрите, я буквально после вот прямо на занятии, на этом интенсив, на этом лаборатории онлайн-бизнеса, на этой конференции придумала следующее. Программа стоит групповая 2000 долларов и личная... 5 тысяч. Лично возьму еще одного человека, ребят, больше не возьму. А... Групповая работа – это когда вы получаете весь инструментарий, но меньше обратной связи, меньше включенности моей. Но тоже там будут и разборы каждую неделю, и по вашим текстам, по вашим программам, по... Когда вы продавать будете друг другу свои программы, я буду корректировать. ну То есть работа будет очень горячая, потому что продавать вы будете друг другу. И я вам скажу по секрету, многие купят друг у друга. Коллаборация будет невероятная. Кто-то законтачится, за, спартнерится, кто-то будет покупать друг у друга. И это нормально. Я сама проходила кучу тренингов, вы знаете, где я покупала, у меня покупали. Это нормально. Так вот, два пакета участия. две тысячи и пять тысяч долларов. Сейчас, дальше я буду повышать. Значит, что я придумала? Я придумала для тех, кто сейчас не может, не созрел, хотя все могут, все могут. Тут, тут просто морально не созрел. Ну, такое тоже нормально. Я тоже не всегда покупала дорогие программы. Для тех, кто не может пойти в работу в групповую и личную работу, я придумала еще два дополнительных пакета участия. Интересно? Кому интересно, пишите «да». И это тоже поиск роста, точки роста внутри продукта, для того, чтобы больше людей могли купить ваш продукт. Кому интересно, пишите «да». Потому что помимо ваших дорогих программ, у вас должна быть, конечно же, линейка продуктов. Да, какие-то дешевый продукт, недорогой продукт, дорогой и очень дорогой. Значит, в этой работе, в этой программе, если мы говорим о системе да, позиционирования, кому я, для кого я, продажи, система, создание системы полностью в цепочку, то как здесь можно продать дешево? Ну, никак. Самому будешь долбаться и долго еще долбаться. Я придумала следующее. Значит, Значит, для тех, кто хочет получать материалы без обратной связи, для вас будет 1000 долларов, тоже 2 месяца. И если вы дофиналите результат самостоятельно, без моей обратной связи, то есть там будут примеры, таблички, шаблоны, как заполнить, как сделать, подготовить к сайту, то есть вы там получите много чего полезного и будете уже применять. Если даже, если вы за софинал... когда вы... Неправильно, когда вы зафиналите, вы все равно, так же, как и все участники, получите дополнительное годовое сопровождение. У личников будет, понятное дело, более личные разборы. А у групповых, у групповых, кто зашел, у вас будет каждый месяц разборы в зуме ваших каких-то ну, недоработок, которые вы не успели. Круто! Это и сервис, и возможность э, дешевле получить тот доступ материала нормально то есть 2 5 и 1 только та которая где одна тысяча да вы там получаете доступ к материалам, но без обратной связи то есть самостоятельно делаете четко по тем урокам которые я даю как нормально как вы читаете потому что вы хотите если вы хотите получать много вы понимаете, что нужно самим платить много. Курсы это разрозненные, а здесь вы получаете программу от точки А в точку Б. А Отда я. Ладно? Логично. И еще один вариант: тот, кто не может и тысячу, для вас я провожу коуч-сессию трехчасовую. Даю вам полностью весь расклад примерами, таблицами: что нужно делать, как, чего, куда, самостоятельно. И вы самостоятельно делаете. И это будет стоить 500 долларов. И вы вернете 10 раз эти деньги, Если вы, конечно, будете делать ту инструкцию, которую я вам скажу. Нормально? Как вы считаете? Оставьте этой ничке до 10, как вы считаете? Что это значит? Это значит, что вы также будете давать своим клиентам разные варианты участия в ваших программах. Чтобы те, которые хотят получить полностью сопровождение, платили вам вот столько денег. Те, которые ну, не могут или еще жадничают, или боятся, или не уверены. ну Каждый же доходит до своего. Кому-то надо пройти все круги ада, чтобы в конце концов взять и сказать, да ну нафиг, я хочу получить систему, я хочу, чтобы не отправили за руку. И человек находит деньги, куда туда, там, ну короче, находит. А кто-то еще думает, ну ладно, попробую. Ну ладно, там я еще как-то там, да? И это же не такие деньги. Но зато сделав все пошагово, вы уже даете, потому что будет, пошаг, будет алгоритм тоже, продающий консультации, система, как составить программу. Там, но самостоятельно. Я дам, расскажу, покажу и дам вам. И сами работайте. Нормально? То же самое вы будете делать и со своими клиентами. Вот что это обозначает. И искать 24 на 7 точки роста внутри продукта, услуги. Восьмой пункт. Как использовать постпандемическую экономику? Вот здесь я вам скажу один интересный момент, который для меня был новым. Оказывается, что сейчас по статистике, Спасибо, что пишете обратную связь, кому интересно. Пишут, я вижу, кому не интересно. Ну, не интересно, значит, тогда покидайте этот вебинар. Потому что я для вас стараюсь. А если вам не интересно, чего тогда сидите? Это неуважение. К вам будут тоже так же. Теперь смотрите. 24 на 7 искать точки роста внутри продукта, сказала, как использовать постпандемическую экономику. Оказывается, внимание, оказывается, сейчас экономика растет. По стандартам, по, расслаб, по исследованиям, как бы там ни было, растет. Людям выдают какие-то деньги, возврат вот выдают. Люди просидели дома, накопили, плюс государство выдают какие-то там средства компенсационные. Для чего? Оказывается, люди и вкладывают, вкладывают и покупают уже. Вот еще следующий, следующий пункт. Далеко не то, что покупали раньше. И это тоже статистика, это не то, что кто-то придумал. Оказывается, люди сегодня уже не покупают. 100% только рис, туалетную бумагу и там что-то еще. Люди сейчас по статистике ищут обучение, ищут способы, как инвестировать, как, то есть уже это пост, вот эта пандемия она дала возможность людям, людям по-другому мыслить. Вот вам тренды, понимаете? Дальше. Еще один момент. Один бизнес – одна нога. Я всегда знала, что нужно иметь два-три бизнеса. Те, которые у вас уже есть, на него система. Вот я, например, являюсь еще инвестором. Я знаю, что эту тему тоже буду развивать, потому что продавая, продвигая тренинги по денежным, по денежным ограничениям, финансовой грамотности, я изучила тему инвестирования. И это тоже одно направление, которое тоже может приносить колоссальные деньги. Потому что все практически, весь пакет инвестиционных, портфель из всех инвестиционных значит, инструментов, у них практически во всех есть привлечение, приглашение людей по реферальной ссылке, так называемый сетевой бизнес. Да. И... Спасибо большое. У нас еще один участник в групповом формате. Девчонки, ура! Платили только что. Так вот, у вас, когда есть, когда есть один бизнес, два бизнеса, три бизнеса, по определенной системе, которую вы сделаете, вы сможете по такой же вороночке запустить все. Вы будете чувствовать себя великолепно. У кого-то из вас, может быть, есть сетевой бизнес, кто-то занимается косметикой, кто-то занимается оздоровлением, кто-то вообще, может быть, является MLM-предпринимателем и не понимает, что можно, что можно. Необычно продавать свои услуги. Вот здесь у нас есть Елена, которая зашла с сетевой компанией, с а о, вернее, с программой оздоровления. Я не помню, как называется программа. Если она здесь, напишите, пожалуйста. И вот сетевую продают же все, всем подряд. Да нет. Возьми косметику или возьми с продукта оздоровления. Выбери отдельную целевую аудиторию и работай с ней. Выбери боли, которые у людей есть. Поставь программу и работай. А люди идут вот общим потоком, как овцы. Да, есть серьезные сетевые компании, которые дают хороший продукт, но они не обучают новому. Им приходится самим. Артему Нестеренко идти, там еще где-то искать. И вот она зашла, получается, я себе думаю, вот я давно, например, я, я пользуюсь биодобавками. Давно пользуюсь. Кто из вас пользуется биодобавками, продуктами оздоровления? Кто из вас пользуется? Пишите «Бады плюс». Я использую давно, многие годы. И по такой же системе я могу запустить вот инвестиционную программу, которую буду запускать. И <космотворение> вот программу по оздоровлению запущу. Это же круто. Вот, спасибо большое. Потому что сегодня без БАДов нельзя. Это уже культура, культура жизни. Понимаешь? Вот взяла вот такой же вороночкой, запустила, как вы вот, научитесь, и все. Поэтому я записывала вот эти вот все пункты, девчонки, просто, просто на ура. Понимала, как это нам пригодится. Дальше. Внимание. Как расти? Был вопрос к Евгению Черняку. Лучше мелкие чеки и много, много клиентов за мелкие чеки. Или большие чеки, ну, меньше. Знаете, что он ответил? И то, и другое. Вот почему сегодня я тоже добавила сюда еще вот свой продукт, еще вот такие варианты. Потому что, или, например, еще добавлю, как убрать страх больших денег. но Это будет еще другой, другой способ дать человеку пользу за меньшие деньги. И вполне возможно, что приглашу его в программу. Вот тоже еще буду это делать и буду писать и вороночку создавать. Потому что у многих, у многих очень серьезные проблемы с деньгами. Я это знаю за все время своей работы в, в этой теме. Понимаете? Кому зашло это? Кому зашел 11 пункт? Пишите 11+. Про мелкие и большие чеки. Придумаем, будем продумывать в нашей с вами программе, как вы можете зарабатывать и небольшие деньги на каких-то услугах. Это все можно и нужно. Ага, спасибо большое. Двигаемся дальше. Диверсификация услуг. Я бы тоже добавила сюда, это туда же. То есть услуги могут быть, одна услуга может быть в разных вариантах. Ее можно разбить на разные цены и предложить человеку. Тоже вариант. Дальше. Токенизация. За ней будущее – это решение нового мира сегодня. Благодаря тому, что я нахожусь в теме развития онлайн-бизнеса, да, благодаря тому, что я стала инвестором, я теперь понимаю, что такое токен, что такое цифровая валюта, раньше валюта, и раньше этого боялась. Кто из вас находится сейчас инвестором, например, криптовалют? У кого есть это? Поставьте плюс или минус, ну, чтобы я понимала. Для меня это было раньше высший пилотаж. Я не понимала. Ну, это было... А так как я кручусь среди людей, которые ну, продвинутые, я начала задумываться, почему э, надо это все изучить. И на сегодняшний день я вам скажу так. Будьте внимательны сейчас, услышьте. Было время, время у нас, когда у нас деньги стали мусором, просто бумагой. Сейчас то же самое будет очень скоро. Денег очень много развелось. Да, вот. Мне тоже, Катя, страшно было. Я подала свои две квартиры, которые сдавала, и вложила сейчас в разные инструменты. И очень спокойно. И вижу, как растет в кабинете прибыль. В одном, в другом, в третьем. В общем, потом отдельно расскажу. Мне было тоже очень страшно. Ну как это? вот Работать, работать. А вдруг это все? Потому что всегда новое. Это что-то невероятное. Мы привы, привыкаем к старому, и нам кажется, новое это... А еще был опыт каких-то, может быть, пирамид, как то афер наверняка был. И ты думаешь, да ну его нафиг, лучше я буду там вот как есть. Есть такое? Поэтому в силу того, что я постоянно в теме развития, для меня цифровая валюта, цифровые деньги, это просто, как мне один парень сказал, инвестор, он говорит, на Вообще, деньги – это другая планета. Деньги – это другая страна. И в этом, как бы ни случилось, что там в кризис, как бы ни случилось в мире в кризис, нужно просто понимать, что… Я, ты знаю, кстати, еще, когда работала в сетевой компании по страхованию а компании «Евролайф», я помню, там тоже были лекции, ну, то есть, тяжучися всему. Я помню… Там сказа, На какой-то лекции было сказано, вы видели когда-нибудь за всю историю человечества, чтобы Швейцарию бомбили или Австрию сильно? Деньги где находятся? В Швейцарии, в Австрии. Вот вам, представляете? Для меня тогда тоже это стало таким расширением сознания. Теперь, когда мне сказали, что деньги – это другая страна, вообще другой мир, и потому и случаются в мире войны, пандемии всевозможные другие катаклизмы для того, чтобы, внимание, хотите знать, я вам говорю, как человек, который работал в главном управлении разведки, понимаю, что и как людьми управляют. Поставьте плюсик. Так вот, эти все ситуации раскручиваются искусственно. Для того, чтобы слабые люди уходили, Больные, старые инвалиды, те, которые не производят деньги. Страшно, да, Аж мороз похоже. И вот та же пандемия, разные версии ходят. По большому счету, это искусственно придуманное, и под видом биологического как бы, оружия, да, такого, ну, даже не биологического, а больше психотропного оружия. Люди, которые в страхах, у них другие вибрации, поэтому у них быстрее уходят. От этого заболевания или от другого не важно. Люди, которые в позитиве, в развитии вперед, в энергетике такой мощной, они тоже уходят, выполняют свою миссию, как тоже же Андрей Парабел, 46 лет, он создал столько всего, успел, но он слишком быстро шел. Я так анализировалась, общались мы там с одним очень известным тренером. Он выполнил свою миссию, он торопился, поэтому так много делал, ему было дано это сделать. Он ушел в 46 лет. Поэтому я лично понимаю, что я могу уйти в любое время. Поэтому я хочу успеть больше дать пользы, я хочу любить, пользоваться этими благами этого мира. Я хочу любить, давать то, что я могу дать людям. И прекрасно понимаю, что я могу уйти в любой момент. Понимаете? Потому что я знаю, как никто другой, как людьми управляют, как их зомбируют как пропаганда работает, как люди как по вирусу передают какую-то злость, ненависть друг к другу. Ну какая может быть война, например, между Россией и Украиной? Ну подумайте сами, мы всю жизнь были братьями. Кто-то нам втюхал, а мы рады стараться, многие прям... У меня лично 80% моих клиентов россияне. Я училась там, я... так, да, Боже мой, большая часть жизни прошла в Совет, а сейчас нас самом с врагами сделают. А люди ведутся на это. Почему? Потому что... Поэтому, ладно, не будем сейчас об этом. Поэтому э, токенизация, цифровые деньги это то, что будущее, и с этим надо разбираться. Ничего нет такого постоянного, без риска ничего не бывает. Вот вложить вот вы многие из вас, которые купили у меня программу, ведь тоже был страх. Тоже были, была какая-то там, ну. Хоть и верю в Новосельской, знаю, что она молодец, знаю, что она выведет. Все равно уже был какой-то страх. Мы сделали же это. Рискнули. И за это вам воздастся. Потому что вы рискнули сделать то, чего вы не знали раньше, это выведет вас на другой уровень. Так все в этом мире по-другому не бывает. Дальше. Еще раз почитаю: токенизация за ней будущее. Это новое решение мира сегодня. Это сказал. Евгений Черняк, я записала прям эту фразу. И мне это легло, потому что я уже в этой теме. Я говорю, вау, какая я молодец. Ту ну, Понимаете, да? То есть я такого таком воодушевлении вышла от этого тренинга, вы себе не представляете. Так, дальше. Следующий пункт. Нет ничего более простого, чем быть постоянно занятым. Нет ничего сложного в том, чтобы быть эффективным. Видите, расшифрую просто. Вот простым языком расшифрую. Это целый отдельный тренинг, но я его расшифрую двумя предложениями. Спасибо, мои дорогие. Я вас люблю. Я вас люблю. Пишите единичку, кто хочет, чтобы я расшифровала просто. Итак, нет ничего более простого, чем быть постоянно занятым. Нет ничего сложного, чтобы быть эффективным. Кому интересно, расшифрую двумя предложениями. Единичку в чат. А теперь смотрите, мы часто делаем супер-д, свою занятость, делаем вид, что мы работаем, симуляция бурной деятельности, и таким образом себе говорим, что мы заняты. Получаем копейки, двигаемся там, по тем деньгам, к которым привыкли, результат оценивается же деньгами, мы же реальные люди. Да? А задача сфокусироваться на главном что может вам принести другие деньги, расписать четкий план, алгоритм, как вы придете к этому результату. И вы не будете распыляться, потому что вы будете четко видеть морковку спереди, ну и понятное дело, морковка сзади, потому что вы же не захотите жить так, как вы жили раньше. Потому что будет силу. Вот и все. Вот вам эффективность. Когда ты видишь, ради чего, ты делаешь те шаги, которые тебе говорит тренер, наставник, ты делаешь это регулярно, шаг за шагом. Если у тебя какой-то возникает нюанс, ты просто идешь и говоришь, прошу личную аудиенцию, с тобой встречается, разбирает твои глюки. Все просто. Но ты фокус держишь на главном. Твои действия, действия твои эффективны, ты видишь результат, промежуточные результаты, и ты четко знаешь, куда тебя это приведет. Даже если ты что-то не получается, ты все равно делаешь. Почему? Когда у тебя есть цель ради чего? Четко прописано все. Делай, что надо, и будь, что будет. И тогда тебя выводит. Зашло? Пишите в вас, знак, если зашло. Если не зашло, поставьте минус. Дальше. Спасибо большое. Остальные просто слушают, да? Ну ладно, и на том спасибо. Дальше. Следующий пункт. Когда все тихо и спокойно, будьте на чеку. Сказала одна из выступающих, не помню, не запомнила, кто она. Она очень интересная спикер, владельца бизнеса, у нее миллиардные обороты так вам скажу, не записала, не забыла, как ее имя и фамилия. Что это значит? Вы знаете это из других источников про религию, про Бога. Когда все слишком хорошо, молитесь о том, чтобы Бог послал вам какие-то подвижки. Потому что в тихом омуте что-то может происходить. На самом деле жизнь происходит тогда, когда что-то происходит. И если люди сами себе не создают новые движения, новые трудности, реально понимают, зачем, реально понимают, какие будут препятствия, то им судьба, обстоятельства, Бог, Вселенная создаст эти трудности. Это не я придумала, и даже не она, это она просто сказала мысль, которая давно известна. Понимаете? Поэтому следующий пункт – бизнес, это самый эмоциональный вид спорта который помогает простроить личные качества, новые способности, особенно онлайн бизнес. Самый интеллектуальный бизнес. Самый сложный, самый интересный, потому что прокачивает и новые навыки, новые тренды, новые способности. Да? Вот и все. Просто будьте начеку, когда все тихо и спокойно. Есть два пути развития. Путь вперед и регресс назад. Нет, есть два пути движения. Движение вперед и назад. Нет стояния на месте. Нету. Забудьте. Если вы не двигаетесь вперед, вас тихо тянет назад. Это регресс. Именно поэтому создаем себе следующий, следующий, следующий шаг для того, чтобы идти вверх. Так устроена природа, так устроены законы вселенной, биологии, физиологии человека. Когда человек лежит, Долго лежит, у него застается венозная кровь, у него происходит лимфатические лимфа становится ядовитой и всасывается внутрь. Кто это понимает? Многие из вас медики. Понимаете? Когда у человека, когда женщина толстая, объевшаяся, там я видела, идут на вот эти процедуры, да их там делают там, всякими укольчиками, а там вот такие телеса. Ну зачем обманывать женщину? Зачем делать какие-то укольчики? Ей нужно назначить соответствующее питание, нужно пойти к психологу, к психотерапевту, брать какую-то проблему, от чего она толстая, от чего ее бедное тело так расперло. И, конечно, если она сама хочет. Конечно, должны быть движения, запустить этот весь механизм. А если человек ничего не делал, жил в каких-то обидах, страхах, ел все подряд, заедал там и так далее. То же самое и здесь. Если мы понимаем, что энергия в теле – это ваши действия, ваше удовольствие собой, физкультура, что вы чувствовали свои мышцы, свое там и так далее, и так далее. Поэтому, когда все тихо и спокойно, бойтесь этого. Да? Бойтесь этого. Потому что это должно вам напоминать о том, что надо что-то делать. Люди, которые достигают определенных успехов, я проводила тренинги по достижению целей, сначала в голове устраиваем, да, желание прописываем, коллажи и так далее, а потом прописываем цель. Когда вы достигли определенной цели, вам надо порадоваться, попрыгать, попищать, просто просто порадоваться, отдохнуть, расслабиться, порадовать себя, покайфовать, как-то себя там поблагодарить, а потом снова ставить новые цели, большие или там постепенно, это вы же сами решите. Но должен быть постоянный рост, в голове и в теле. Или жизнь такого придаст, так прижмет, что хочешь, не хочешь этого будешь делать. Спасибо большое за вашу обратную связь. Если ребенка, ребенка не слышно, насторожись. Да, да, да, да, да, да. Если он там и буянет, не шумит, это посмотри, что там руку, чтобы не сунул розетку или вагон там, да. Вот. А если он успокоился насторожись. Да, здесь то же самое. Поэтому двигаемся дальше. Бизнес, помощь людям – это крутой эмоциональный вид спорта. Я уже сказала, но добавлю. Внимание! С вашим появлением в этот мир, с вашим продуктом, с вашей энергией, по сути, меняется мир. Спасая одного человека, помогая ему, вы, по сути, мир меняете. Вы являетесь частичкой этого чудесного преображения в этом мире. Вопрос, боитесь вы, продаете там за мизер, или вы простраиваете себя, прокачиваете себя, соединяетесь с Богом, с собой, входите в состояние потока и продаете как божий. Вы заметили, что я сегодня параллельно, рассказываю об этом, я продаю вам свою программу. Вы заметили? Кто заметил, поставьте плюсик в чат. Но я все это связываю с, со своей программой. Да? Если хотите вырасти в 5-10 раз, welcome. Я, кстати, не буду сегодня особенно продавать. Буквально, кому интересно, зайдете, потом лично покажу, расскажу более детально. Просто так, накидываю, что есть такая программа. И некоторые уже работают. То есть здесь у нас не все пришли, но некоторые уже зашли, и уже получают первые результаты. Дальше. Очень интересный момент. План на песке или вылет в бронзе? Как правильно? Первое или второе? Поставьте, пожалуйста, в чат. План на песке или вылет в бронзе? Я тоже сказал Евгений Черняк, но я очень хорошо зацепила эту фразу. Лиля пишет на песке. Еще варианты? Первое на песке, второе в бронзе. Поставьте один или два. Ваши мысли. Лилия пишет, пишет, что на песке. О, сейчас вам вещь интересную скажу. Вообще такой будет инсайт еще. Ну, по крайней мере, мне, мне это дало, дало инсайт. Первое или второе? Первое на песке, второе в бронзе. Как по-вашему? На песке. Ольга тоже пишет умнички мои золотые. А теперь внимание. Почему на песке? Потому что план – это то, что вы набросали для того, чтобы достичь своей цели. Потому что план может поменяться, придут какие-то обстоятельства, придут какие-то люди, придет какая-то ситуация, которая может совершенно по-другому повернуть вас. И вы выйдете на доход, допустим, не 100 тысяч, а миллион. Не миллион, а 2 миллиона. Вы простой ли план, как ознакомиться с мужчиной, как общаться с ним? Прописали, продумали, включили позитив, включили любовь, включили мудрость, включили там разные другие техники, я даю свои программы. И вместо того, чтобы там за полгода выйти замуж или найти своего мужчину, да, она на третий день его находит. Что-то такое происходит в этом мире. Поэтому план должен быть в голове. Вариант действий должен быть в голове. Я когда шла на эту программу с вами, у меня были одни цели финансовые, я уже дважды их, в два раза их перекрыла, понимаете, уже в два раза я увеличила, и это еще не предел. Знаете почему? Вы, наверное, видели меня в инстаграме, и видите, и видите сейчас меня, я вкладываюсь в каждого, я каждый, в каждый эфир вкладываюсь с душой, энергия с меня идет, я это делаю с любовью, и вы это чувствуете, и так же будет у вас. Кто хочет так? Пишите «хочу». Так, спасибо большое. Вы мои золотые, я вас люблю безумно, потому что моя цель, моя основная цель такая миссия – помочь 10 человекам, чтобы они помогли еще как минимум по 10, и уже станет сколько? 100 человек счастливыми понимаете потому что через уверенность через харизму через человечность через ценность своих продуктов мы делаем мир лучше и вместе мы сила один поле не во вот почему я зашла в программу сейчас очень для коучей, для специалистов которые помогают другим людям спасибо вам, мои хорошие я вас люблю прям прям плакать хочется прямо вот дальше Сервис сегодня лучше, чем сам продукт. Я уже говорила. И я сказала уже, как это применить. Это дополнение, сопровождение. Вот, например, некоторые заходят, на нумерологи, астрологи, другие специалисты с одной темой, А, допустим, женщина, надо будет вести, да? А там, возможно, у этой женщины есть проблемы с ребенком, есть проблемы с мужем. Она одинока, ей там еще чего-то. И ты в процессе общения, в процессе продающих бесплатных диагностической консультаций, давая пользу, не леча, а просто продвигающими вопросами. Я это даю в программе. Продвигающим вопросом вы, вы человека выпытываете просто вежливо, красиво. Человек открывает вам свои боли. И вы понимаете, что вам нужно в программу добавить нечто, чего, например, у вас нет. Вы наполняете продукт. Например, какой-то медитации. Вы где ее можете взять? У меня. я вам дам эти программы. Пожалуйста. Или, допустим, у нее какие-то проблемы с, там, не знаю, с мужчинами. Она не разбирается в них и боится строить отношения. Например, у кого-то там программа для женщин. А у вас мало материала. Где вы хвальмете? У меня в в моей программе. Берете, переупаковываете. Я вам буду разрешать. Это вообще отдельная тема. Чужой интеллектуальный продукт, я вам это буду рассказывать завтра на первом занятии, у нас завтра первое вводное занятие, нашей нашей программы. завтра начинает, стартует. И я там показываю, как нужно грамотно и правильно давать продукты, которые у вас нет, где их можно взять и как договор заключить и так далее. Завтра все это будет на первом занятии. И тогда получается, что вы добавляете туда в сервис что-то еще такое, чего не было в вашей программе. Например, вы нумеролог, или астролог, или регрессолог, или ну, с помощью регрессии вы, допустим, достали причину. Да? Причину там, а делать? ну достали вы причину, ну классно, ну и что? А нужны же еще действия, установки, другое мышление, чтобы человек в этой жизни... Да, ему легче станет, он узнал причину, но действия, навыки, привычки нужно нарабатывать в этом мире, правильно, Оля? Соответственно, если, допустим, у вас нет такого, то вы где можете взять? У меня в программе. И это я даю в, свое, в своей программе, вот этот сервис, дополнительные бонусы. Вы же тоже будете что-то добавлять, чтобы расширить линейку и... Ну, помощь, вот этих, дать большее количество бонусов при вопросах, инструментах, которые закроют проблемы людей. Круто? Скажите, круто. Пишите, круто. Вот так можно это применить в нашем бизнесе. Если это касается там твердых продуктов, круто или нет? Что молчите, устали? Я тоже устала, день был тяжелый. Спасибо. Так, если это касается там продуктов в B2B, да, там на какую-то бутылочку, да, там какой-то дополнительно там, накидывают какие-то еще подарочки, да, какие-то там. То же самое у нас с вами. Так, хорошо. Дальше. Атакуйте проблему, превращайте в задачу и не тащите на себе дистресс. Это я уже добавила света дистресс. Когда возникает проблема, от нее прятаться ни в коем случае нельзя. Ее нужно атаковать. А, каким образом? Разбираться, как превратить ее в, в задачу. Потому что проблем нет, есть задачи. Как я могу это решить? Как я могу разбить на кусочки эту проблему? Что я могу сделать сама? У кого я могу спросить? Кому могу обратиться? И так далее. Когда вы накапливаете нерешенные проблемы, это превращается в дистресс. Дистресс я просто по ней писала научные работы. Это теория Селье. Кто знает, кто не знает, погуглите. Так вот. Дистресс – это хуже, чем стресс. Дистресс – это накопленные, незарешенные задачи, которые в конечном итоге атакуют нас изнутри. Сердце, почки, болячки всякие и всякие. Нормально? Если вам это нормально, то пишите, пожалуйста, 18. Это 18 пункт. Спасибо большое. Дальше. Теперь внимание, 19 пункт. Характер ⁇ это самая крупная и крутая валюта предпринимателя. Вот почему я на понятии распаковки, занимаюсь распаковкой уже 10 лет только в онлайне. Сейчас тема распаковки эксперта, распаковка личности очень модная. Кто это слышал, поставьте слышал. Или поставьте пятерочку, что проще будет. Характер ⁇ это уверенность это гибкость, это принятие себя, принятие другого, любовь, это добросовестность, это ответственность, не гиперответственность. На гиперответственность мы будем отдельно, про будем отдельно работать в программе, у нас будет отдельный модуль по психологии, то есть самооценка, деструктивные убеждения, детские там программы, все будем разбирать на первом первом модуле. Кстати, самая первая задача у вас будет завтра, хочу вам напомнить, ну, вернее, сказать вам такую интригу маленькую. Первое задание у вас будет позиционирование себя. Как создать о себе презентацию. Дата будет пример, и завтра будут давать уже первым домашним заданием. Помимо других основных. Так, хорошо. Двигаемся дальше. Поэтому характер – самая большая валюта. А характер – это целеустремленность, это, это терпение, принятие, это гибкость, это самодисциплина, это это все. Тот, кого этого нет, не будете вы зарабатывать, и вы людям показываете слабую себя. Если вы продаете дешево, вы транслируете слабостью своей человеческой, понимаете? Характер ваш не какущий. Даже если вы внутри какой-то человек, который прошли много всего, и как результат вы продаете свои продукты дешево, вы… Показывайте, обесценивайте себя, понимаете? Именно поэтому, как эту ценность поднять, мы будем разбираться через поднятие ценности себя, понимать будем ценность на свои продукты и услуги. Дальше. Все время нужно идти, делать остановки, как я уже говорила, да, идиотировать и так далее, но все время идти. И самое главное, дорогие мои друзья, быть открытым и миру. Вот что у нас отстает, мы боимся открываться, мы боимся сказать, мы боимся выйти в эфир, быть самой собой. Вот сейчас прошу, откройте видео. Пару человек открыли, остальные думают, что что там, пирожки жарите, котлеты жарите или прически на голове нет. Но ну, ничего страшного, будьте самими собой. Поэтому открытость, это считывается людьми, они к вам идут. Некоторые, а кто из вас, спасибо большое, а кто из вас, детей укладываю, поняла, Лена? Поняла. спасибо, а кто из вас ведет эфиры, вебинары, напишите семерочку в чат, а кто не ведет, поставьте нолик, о, Людмила Александровна к нам присоединилась, вот, поэтому вот если вы боитесь вести вебинары, эфиры, значит нужно уже начинать вести. И мы это будем делать прямо с первых дней нашей программы. Потому что быть открытым, не бояться, боюсь, вот видите, не бояться показаться себе разным. Даже если вы, я вам сейчас такой, такой э, секретный прием расскажу. Я проводила тренинги по ораторскому мастерству, и там мы работали с страхами, которые э, преодолевать. Хотите, я скажу при, прием такой крутой? Дети? Пожалуйста, запомните этот прием крутой. Итак, смотрите. У меня, значит, кто хочет, пишите ⁇ хочу или, ⁇ Или плюсик, чтобы я понимала, что вам надо дать. Если нет, не буду давать. Так вот, смотрите. Проводила я тренинг живой много лет назад. Была у меня девочка, одна студентка. Она вообще, там все были такие сжатыми, руки такие, ну, вы два дня тренинг проводили, третий уже там на видео снимали, делали обратную связь, ну, короче, там презентацию себя, презентацию и так далее. Ну, пущено было всяких вещей практически. И вот помню, одна девочка говорит, мне скоро значит, уже закончится тренинг, она так нормально, более-менее прошла, очень стеснительная, такая зажатая, она студенткой была тогда. Она говорит, у нас есть, будет в академии или Мисс Академия, ну какой-то такой там. Мне предложили участвовать. Она очень красивенькая такая, ну стеснительная была. Она говорит, я боюсь. Я говорю, так, что такое все? Все равно я боюсь. Хорошо. Я ее за один день нам устроила, подготовила к этому значит, действу. Она заняла второе место. Хотите знать, счет чего? Вот смотрите, когда ты выходишь первый раз, нужно сказать открыто. Уважаемые друзья, я первый раз на таком мероприятии. Я боюсь, мне страшно. Вот как вчера девушка была в рапорте, я вам рассказывала, да? Это из, из Америки, бизнес-вумен. Но она уже опытная, она знает, как взять аудиторию. А здесь страх. Первый раз человек. Вышла и сказала, вы знаете, друзья мои дорогие, я первый раз, мне страшно. Я понимаю, что я могу сейчас тут делать каких-то косяков, облажаться. Что делают люди, когда человек признался и сказал, что ему страшно? Как по-вашему? Как люди воспринимают? Да, они тебя принимают, они сочувствуют тебя. И поэтому она говорит, я вам буду очень благодарна. Если вы меня поддержите, ее, конечно же, поддерживали, аплодировали. Она сразу почувствовала зал. Мало того, она вышла с песней Арбенина. Я вообще не ожидала, что она ее готовила. Она мне этого не показывала. Я же не все там занималась. Зал чуть ли не стоя стоял, потому что это был уже второй или третий какой-то там номер. Вот вам, пожалуйста. Вот вам прием. Вы выходите в эфир и говорите, ребята, я, не, я первый раз, мне страшно. Мне очень нужна ваша поддержка. Вас, во-первых, примут, полюбят, потому что вы не боитесь признаться. Вы открыты. И вы пускаете. Вот Люди такие же, как и вы, большинство людей. Те, кто боятся, они вас поймут. А те, кто уже прошли, они тем более вас поддержат. Круто? Как вам лайфхак? Понравился? Пишите «понравился» или там что там еще напишите. Ага, спасибо большое. Дальше. Не ждать больших результатов, а фокус на действиях. Делать, что надо и будь, что будет. Я уже говорила, еще раз повторю, это еще одно выражение. Когда у вас есть четкая цель, пошаговый алгоритм, у вас есть, кто поддержит, вам уже не так страшно, правильно? Вы идете и просто делаете. И фокусируйтесь на действиях. Вот делаю, делаю, делаю, делаю, делаю, включаю, с любовью включаю, энергию включаю, делаю. Что скажут? Что скажут, как оральцы, я это делаю? Я вот иду и делаю. Потом смотришь, а у тебя идут оплаты одна за одной. Это на вебинарах, это на эфирах, это везде. Хотите так? Делайте, делайте, не бояться. Поставьте четверочку в чат. Да, спасибо. Бить в одну точку. Как я называю, пока нефть не пойдет. Вот поставили цель, фокус есть и шуруете. У вас план действий, на, пропишем на каждый день. Вы делаете регулярно, включаете состояние любви, уважения и делаете. Делаете, делаете, делаете, пока нефть не пойдет. И это тоже, я услышала это выражение, но это тоже мое. И я так рада, что люди, люди такие вот... Прям такие, вот они прям соответствуют тому, что я уже делаю и думаю, и, и, и так воспринимаю. Я уже говорила про важность системы. Я просто сидела, конспектировала, выписывала с конспекта важные моменты за два дня из всех спикеров, да, вот этого лаборатории онлайн-бизнеса. Практически многие даже повторялись, но я все равно дописала. Важность системы. Для чего? Чтобы можно было повторить снова и снова чтобы можно было запустить по этой системе другой вид бизнеса и жить в потоке. Но запустить как? Автоматизация, воронки, выступления. Понятное дело, что без вас никаких чат-ботов, никакие воронки делать не будут. Но когда вы в любви, в энергии, вот вы знаете, что вы делаете, конечно же, конечно же, люди к вам больше придут ваши воронки. Понимаете? И купят ваши продукты. И это тоже система. Дальше. Бренд. Как его создать и как он продает? Такая красивая красивая фраза. Бренд. Да, ребят, бренд – это вы. И даже если продаете стулья или детскую одежду, неважно, на картинках не стоит организация, а вы, люди, покупают у людей. Даже те, кто пишут картины и у них не покупают. Сейчас тоже лайфхак дам. Потому что я знаю, есть ли моих клиентов художники. Вы просто опишите, как вы создавали эту картину. О чем вы думали. Какие ваши чувства. Вовлеките людей в свою энергетику. В каждой картинке и у вас будет продажа. Это было полезно. Пишите полезно. Бренд ⁇ это то, кто вы, какой вы. Регулярность выхода в эфир, регулярность ваших действий, качественно оформленная картинка, качественно оформленный ваш логотип, цветовая гамма. Завтра я буду отдельно говорить на первом занятии. Кстати, те из вас, кто хочет попасть в программу, Сейчас я здесь напишу номер телефона, чтобы не потерялись. Запишите, пожалуйста, завтра или на Viber или на WhatsApp. Я вам более детально расскажу, что вам нужно делать для того, чтобы вы попали в программу. Тот или иной вариант, рассрочка и так далее. Запишите себе номер телефона, напишите мне, и мы с вами договоримся. Дальше. бренда это когда вы регулярно выходите в эфиры, когда вы регулярно что-то делаете. Даже если пропадаете на какое-то время, вам все равно нужно, чтобы за вас какие-то что-то были, письма, какие-то сообщения. В любом случае, люди должны к вам привыкать. Дальше, вот эта цветовая гамма, выделенный, выделенный там символ. Завтра я, кстати, буду рассказывать вам, мои дорогие, о что это значит, почему для этого это важно. Поэтому, чтобы вы завтра тоже были. И тогда, когда вы привыкаете, вы постоянно людей даете им пользу, люди к вам привыкают. И тогда бренд ваш продает. Ну что такое бренд? Опять же, нужно продвигать себя платно, бесплатно, да, чтобы были постоянно вы в каких-то. Потому что нас много, нам нужно научиться выделяться. И не только уникальным торговым предложением, кому для кого, а еще и делать трафик, да, вкладывать трафик, да, постоянно вкладывать трафик. и… Прежде чем вкладывать трафик, там, делать какие-то рекламы, рассылки, ни в коем случае не делайте, пока не опишите, кому вы, для кого вы, пока не будет у вас четкого предложения. Не делайте ошибок, не нанимайте SEO-специалистов, раскрутчиков вашего Инстаграма до тех пор, пока у вас не будет четкого позиционирования. Ну, вот просто так, чтобы вы просто знали, начислить денег. Дальше. Мыслите нестандартно. Следите за другими. Фишка тырки, как сказал Алекс Яновский, когда я его слушала, это один из моих учителей, миллиардер, он говорит, в Америке это нормально, следить за другими и брать какие-то идеи, ну под себя, естественно, переделать, переупаковывать и давать. А наши вот, вот я сам там, дойду, не буду никого, это неправильно. Люди уже давным-давно все придумали. Еще Гетте сказал, что в мире ничего нового нет, все давно придумано, просто повторяется, переупаковывается. Что-то вам нравится, зашло. Переупакуйте под себя и делайте. Фишка-тырьте. Кому понятно, за просто фишки? Пишите фишки. Кому зашло про фишка Тырки? Тырьте. тырьте, фишки и делайте у себя. Никогда не сдавайтесь. Что бы ни случилось, любые вопросы решайте по-человечески. Человеческий фактор решает очень многое. Рассказывал парень Игорь Костенко, у которого бизнес, они уже на Америку вышли. Они что-то продают, по-моему, то ли детскую мебель, то ли я, не... честно, даже не помню. так много было всего, я запоминала людей, запоминала ты, фишки, да, умничка. Да? И правильно, посматриваем и делаем. Просто когда вы на кого-то, когда вы кого-то взяли, ссылайтесь. Это вам в карму плюс. Так и пишите, посмотрела у того-то. И можете дать там ссылочку на этого человека. Хочешь стать богатым, помоги богатым стать другому. То есть делайте, рекламируйте, показывайте. Не, потому что плагиат это хорошо, но лучше сделать какую-то ссылку. Я с удовольствием показываю своих авторов и фамилии называю, потому что даже если люди перейдут от меня к нему, то мне оттуда больше придет. А у нас же как? Конкуренция. Ваша придет. Поэтому он рассказывал, что было у него тяжелое детство. На улице даже жил, там сиротой, что-то такое. Ну, В общем, там было сложно. И в итоге он вышел сейчас на миллиардный бизнес. Молодые, где-то 30 с чем-то лет, там вообще копейки, 30 с копейками. Жена у него чудесная такая. И четверо детей, представляете? И сейчас он живет в Америке, самой из Украины. Или из России, я не помню, честно, неважно. И он засказывал, что мы сделали какую-то оплошность, что не так сделали, а там в Америке очень жесткие вопросы, очень жесткие какие-то ну, другие правила, другие законы там все не так как у нас в россии в украине и у них стоял за их какое-то там действие ну какой-то штраф там что-то миллион долларов он говорит мы когда поняли это нам стало страшно я был готов продать все там дом там все ну, короче чтобы выйти из этого и все равно говорит мы молились он тоже тоже вот он из тех, что делай все, что надо, будь что, будь что будет, при этом надейся на Бога и делай сам, делай сам, и включай себе божественное, божественное человеческое. И он говорит: мы написали поддержку, там куда-то написали тут в сервис там, и написали, как есть, что мы. А, из Украины, да, он сказал. Мы из Украины, мы только начали бизнес, мы не знаем всех правил. Мы готовы к тому, что вы нас там накажете, мы все понимаем, уважаем законы вашей страны, но у нас не было никаких там задних мыслей, там что-то сделать. Ну, короче, такой, такой человечке чисто сердечне написали какой-то там месседж. Прошло время, их там разблокировали, открыли им там путь, потому что везде заблокировали. И у них пришел штраф, на 3000 долларов всего вместо миллиона долларов и он говорит просто оставайтесь людьми помните что человеческий фактор решает многие аспекты именно поэтому в бизнесе нужно быть человеком открытым честным и так далее и так далее поэтому человеческий фактор решает очень много вопросов которые даже не решаются через другие там юридические какие-то аспекты При... нормально скажите да вот. поэтому никогда не сдавайся, любые вопросы решают человеческий фактор, но в крайнем случае, вот так. Круто? Пишите человеческий фактор, чифры, чтобы вам короче писать. И заключительные фразы, которые я хотела бы сейчас цитировать из этого лаборатории онлайн-бизнеса, где я записывала себя. Задавайте себе вопросы. Почему я достойна? Почему у меня получится? Подобного рода практику я буду давать буквально уже в первом модуле, потому что, чтобы вы подняли ценность свою, даже в судах, да. В Америке тоже это работает. Кстати, как нигде-либо, хотя у них самая, говорят, строгая и такая судовая система. Правильно. Я от многих слушалок кто живет в Америке. У меня клиенты есть в разных регионах той же Америки живут. На Гавайях женщина живет, а моя ученица тоже тоже на что-то разговаривала. Тоже вопрос там как-то решался. Человеческий фактор, тоже там были какие судебные дела. Поэтому что я хочу сказать в заключение, мои дорогие. В, почему я достоин? Почему у меня получится? Вот эти фразы, я бы хотела, чтобы вы на них запомнили, чтобы вы запомнили и сделали самостоятельно. Вот просто выпишите прямо сейчас, после этого занятия, выпишите прямо сейчас и напишите, почему у меня получится. Какие такие у меня есть черты характера, на что я могу опираться, почему у меня получится, исходя из того, что вы прослушали. Почему я достойна. И это как раз Одна из самых ключевых моментов, или самых ключевых моментов, который важно задавать себе, чтобы найти в себе внутренние стержень силы. Потому что часто мы с вами не дооцениваем себя. У нас в опыте, мы уже делали такие практики, вот в интенсиве с девчонками, которые зашли в программу, у нас в опыте есть столько много заслуг, я вот эти вот ордена и медали, я буквально недавно их только повесила, я их стеснялась вообще показывать, грамоты, вот эти вот, вот это вот, когда мне вручили орден книги Анны, я вот заодно решила повесить, там, вот такие вот штучки на заднем фоне, потому что, напоминаю тебе, что ты что-то из себя представляешь, что ты в этой жизни что-то сделал, раз тебе дали эти дипломы, ордена и медали, я уверена, что у вас тоже есть то, чем вы можете гордиться. Вот напишите, у кого есть то, чем вы можете гордиться. Прямо сейчас напишите. И сейчас я прошу по минуте каждого, что для вас было, что вы сегодня вынесли для себя важно. Елена, Эл, ваша очередь. Что вынесли для себя ценного? Буквально одна минутка. Следующая, Екатерина. Том, Ольга, Людмила, Елена. Пожалуйста. Одна минутка. Что было для вас ценного? Елена Лысыченко. Наверное, да? Кто готов первый? Ну, Девчонки, давайте уже тренируемся, открываемся миру. Чего вы там зажались-то? Елена? Затихла там, где-то пирожки жаришь, да? Катерина, пожалуйста, Катюш. Все. Сегодня я еще раз дополнительно к той работе, которая была проведена, я еще раз убедилась в том, что вот как я отдавала раньше себя, вот люблю детей, люблю помогать людям, да, всегда это делала, вот сколько работаю, столько всегда это делаю, стараюсь. Так нельзя. То есть так можно очень легко слиться, потерять всю свою внутреннюю энергию, разочарование получить в жизни. И в итоге ты просто потом не будешь этим заниматься. А если ты получаешь от этого отдачу, даже в том числе и в виде денег, то есть это тоже немаловажно. Ты чувствуешь свою ценность. То есть люди тебе приносят, они тебе благодарят. И самое важное, что я отметила – я подняла цены да, в два раза, уже свои сразу, как только вы мне об этом сказали. Уважение больше ко мне стало, меня больше ценить стали, перестали опаздывать. То есть наоборот, люди стали больше уважать, зауважали еще сильнее и, и все время хвалят, говорят, у нас компетентный специалист. В общем, все, они теперь стали это говорить, да? а когда они копейки, они это не ценили совершенно. То есть вот, вот я лишний раз убеждаюсь, что нужно не бояться этого. Нужно себя ценить и другим людям говорить о себе, что ты ценен, что ты важен, и то, что можешь принести им пользу. Вот, вот это важно. Супер, спасибо большое. Следующий, Лена. Кто следующий готов? Ну что вы прячетесь-то? Ольга. Ольга, пожалуйста, давай, Олечка. Привет всем. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да. Я очень рада вообще присоединиться к вашему уютному вебинарчику. Надежда, хочу вам большое спасибо сказать. Интересные очень аспекты заметили. Как бы вот с разных... Ну, как бы я много этого уже знала, да? Но вы как бы с разных сторон вот это вот еще как бы осветили, да? А, насчет э, вот, денег, криптовалюты, вот этой вот всей. Как бы я этим не занимаюсь, но как бы, вот, напоминание вот об этом, как, бы, ну, как, как вот как бы, как бы, как вот как бы, как бы, как бы, конечно, учеба гораздо легче идет, чем, как бы, мы там с интернета что-то как бы, информацию, другую информацию. Вот. А когда оно в системе, оно, естественно, лучше и в учебе, и как бы и результат лучше получается. Вот. Так что, в принципе, как бы интересная очень как бы, точка зрения такая. Я просто как бы первый раз вот, на вашем вебинаре и сначала, поначалу не очень поняла, что, что вы рекламируете, что вы, ну, как бы, вот, как бы, немножко вот поначалу было, ну, как бы, немножко неясно, вот, а так вообще, ну, была задача поделиться знаниями, которые я получила на лаборатории онлайн-бизнеса, в этой, в этих вот, в этих вот всех аспектах я подводила это к нашему бизнесу, к нашему, мы же занимаемся тем, что помогаем людям, правильно, вы же тоже помогаете людям, да, да, да. И вот я это подводила к тому, вот, что есть программа у меня, к этому бизнесу, который мы идем, чтобы зарабатывать больше, ценность свою поднять. Да, да, да. да, И, да И вот в этой связи, вот, которую я услышала там, я это привязывала к тому, что делаю я. Понимаю да, да, да. вам. И вот так вот получилось. Спасибо большое за обратную связь. Спасибо. Так, кто у нас дальше? Елена. Так, ну что, стесняетесь дальше открываться? Открытые миру, мы же говорили сегодня, будет открываться миру. Хорошо, стесняетесь? Ладно. Кто-то первый раз был. Оля, вам огромное спасибо, я рада, что вы пришли сегодня, и открылись, интересный человек, интеллигентный человек, чувствуется у вас какая-то какая мудрость, такая приятность, такая, спокойствие. Я думаю, что вы можете быть более полезны миру, если вам сегодня было полезно, я услышала, мне это очень приятно. Программу, если хотите зайти, заходите, на выходе получите совершенно другой результат, чем вы сегодня имеете. Пора нам больше себя ценить, и чтобы нас люди ценили быть достойными того, что давным-давно пора нам, чтобы нас платили нам люди деньги достойные, потому что... И времени, и усилий, и вот и Екатерина сказала, и другими мы работали уже немало. Мы знаем, что вкладываем мы всегда много, и отдача должна быть соответствующая, правда? Поэтому завтра у нас стартует программа «Звездный коучинг». Как стать звездным коучингом, помогать людям и при этом зарабатывать на деньги. Приходите на консультацию завтра, я там телефон свой скинула и я завтра вам более подробно расскажу сейчас я ничего уже не буду продавать в этой связи я показала, что должна быть система, четкое позиционирование кому, для кого и продающие бесплатные консультации все просто, когда знаешь как а то, что мир развивается, мы с вами знаем Постпандемический, постпандемическая сегодня экономика оказывается кризис это усиленная революция Пандемия – это другая экономика, это перестройка на другие уровни, мы тоже с вами знаем, поэтому сегодня, как никогда, наша с вами помощь людям очень важна, потому что людям тяжело. И если мы чего-то знаем, нужно это отдавать. Люди покупают сегодня совсем другие продукты, другую информацию. Люди хотят быть спокойными, расти, убирать свои страхи, блоки. И, естественно, мы можем быть им очень полезными. Важно, какие это люди, кому мы хотим продавать, и чтобы нам было в удовольствие это делать чтобы свою жизнь зазря не... В общем, вы поняли. Я вам очень благодарна за сегодняшнюю встречу. До встречи те мои участники, которые уже зашли в программу. А вам желаю всех благ. Спасибо большое.